Всем привет! Видео сегодня начинаю с очень забавного момента. Часто ли вам попадаются вот такие вот крысёныши, которые, притворяясь кустом, сидят с золотым донатом? Как правило, в аврорке, чтобы ну просто слиться с местностью и быть максимально незаметным. И знаете ли, в последнее время, особенно если я появляюсь где-нибудь неподалеку, пытаюсь посадить таких на топор. Кстати, этот топорик радиации у меня навсегда, получил его бесплатно. В конце видео покажу как. Да, кстати, если ты еще в Warface не играешь, регистрируйся по первой ссылочке в описании обязательно. Но пока что я пригрузился на такой режим, как уничтожение. Не просто так я здесь нахожусь. Да уж, затянул меня сюда таким заданием, а именно дважды получить мини-дотяжение троих, то есть играя за инженера, просто сделать две троечки. Но самое интересное в том, что получились они у меня друг за другом, потому что, наверное, это только самое начало игры. И Ребята еще толком не очухались. Стоят АФКши два человека, капец. Следующее также хардкор задание, которое я практически всегда беру и выполняю уже на Припяти профи. Это всего лишь, чтобы взорвать 50 врагов с помощью мин. Главное знать самые топовые нычки, вот первые прямо за машины И не бояться пробегать вперед, потому что если вы чуть-чуть опоздаете, то пропустите вот такой нереальный момент. Кроме этого, есть и другие места, например, в спортзале можно поставить минку здесь. Самое интересное то, что боты тоже будут падать с крыши. Сейчас посмотрим. Но самую опасную минку я оставил, конечно же, напоследок. Смотрим, как это делается. Обязательно медики сзади бросают слепы. этот. Кстати, это место после винтокрыла. И мин ставится прямо под ноги, здесь просто толпа ботов. Ну и прежде чем рассказать вам, откуда же я все-таки забрал этот самый топорик радиации навсегда, покажу, как с его помощью выполнял задание, как раз связанное с мясниками, а именно 5 мясников на режиме командный бой. Вы понимаете, что все это приходилось делать именно в быстрой игре, потому что иначе задания не засчитывались. Разумеется, я выбрал самую мясную карту из всех, это нефтебаза. И каким-то образом пытался сначала вот так вот поджидать, пацану. Но после чего все-таки выбрал для себя следующую тактику, а именно дымил, причем по жесткому одну сторону, взял с собой три дымовые гранаты и все остальное убрал, чтобы не мешалось. Далее выходил и просто нарезал мясники. При этом даже вот такие хитрые минки мне особо не мешали, благо тяжелые ботиночки одел. Ну и пять мясников я доделал. Все, теперь показываю, каким образом я все таки получил себе этот топорик. На официальном сайте переходим в раздел конкурса. Ищем именно тот, в котором я в то время принимал участие. Назывался он «Гроза Припяти». Нужно было сделать видеоруководство по прохождению Припяти профи. Главным призом тогда было оружие из серии радиации. любое на выбор. Да уж, рассчитывал тогда получить именно ДП-12, но не повезло. Первое место ушло кому-то другому, а я довольствовался таким вот... Утешительным призом, так скажем просто Лайк, я думаю, ты уже поставил Но прямо сейчас переходи на следующий ролик справа Кстати, слева победитель прошлого конкурса Обязательно напиши мне в личку на ютубе, чтобы забрать свой приз Пока-пока